Здравствуйте! С каждым днем количество подписчиков нашего канала растет хорошим темпом. И вот сегодня решил выложить очередное видео. Этот видео для тех, кто интересуется вопросом, почему в автомобиле с пассажирской или с водительской стороны дует холодный воздух. Рекомендации, как установить причину и как избавиться. Я перепахал пол интернета и нашел для вас интересные материал. Хочу вам сообщить, если у вас такая проблема, на что с самого начала нужно обратить ваше внимание. На собственном опыте и начитавших в фор могу вам перечислить главные причины проблемы. Первое. Согрязненный радиатор печки. Второе. Сервопривод заслонок. 3. Сломанный рычаг заслонки или отскок рычага из своего гнезда. 4. Термодатчики в салоне автомобиля, которые контролируют температуру в салоне и передают информацию в бортовом компьютере. 5. Блок клапанов климата, которым оборудованы, например, автомобили Audi и, наконец, наверное, существует еще шестая причина, о котором я не знаю. Если вы встречались с такой проблемой, пожалуйста, пишите в комментариях ниже. Начнем с самого главного, а потом перейдем на другие причины. Главной причиной такой неполадки в первую очередь можно назвать засорение радиатора печки. Тут например, видно, что все соты отверстия радиатора с пассажирской стороны забиты. Когда уже до такого состояния доходит радиатор, думаю, тут обыкновенная промывка уже не поможет. На что нужно обратить наше внимание, когда с одной стороны не греет печка. Если не ошибаюсь, после 2000 года выпускаются автомобили, где внутри печки есть заслонки которые регулируют поток воздуха отдельно на водительскую сторону и отдельно на сторону пассажира. Чаще всего именно на таких машинах происходит такой неприятность. Теперь обратим внимание на то, что в большинстве случаев в радиаторах именно на одном стороне накапливается грязь и закрывает отверстие, куда должен проходить горячий антифриз. Если посмотреть все это с точки зрения физики, тогда нетрудно будет догадаться, почему именно в этой части радиатора накапливается и заседает грязь. Например, на Volkswagen CC и на других машинах в салоне радиатор печки стоит в вот таком положении. Входная и выходная трубка находятся налево. Кресь в радиаторе накапливается в другом стороне. Вот здесь, если с пассажирской стороны тует холодный воздух, можно тогда подозревать, что причина грязный радиатор. А если с другой стороны тует холодный воздух, тогда лучше искать другую причину. Например, в Toyota rav 4 в салоне радиатор расположен так. Если с водительской стороны дует холодный воздух, тогда с большой вероятностью можно подозревать, что причина загрязненный радиатор. В каком машине, как расположен радиатор, можно легко установить. Достаточно под торпедой с одной стороны снять общивку и посмотреть с какой стороны трубки. Теперь поговорим о приводах. Сервоприводы открывают и закрывают заслонки. Иногда случается, что один из них выходит из строя, и, например, сервопривод, который отвечает на открытие и закрытие левой стороны, заклинивает и не может открыть левую заслонку. Или не исключено, что у заслонки отломалось окрепление, или тяга сервопривода отскакивает из гнезда, Чаще всего такие отломы и поломки наблюдаются в шевролетах. Неисправность с европровода диагностируется в большинстве случаев с помощью компьютера и вылезают ошибки такого типа. Я не буду подробно останавливаться на эту тему, потому что есть хорошие видео об этом. Теме, и если кому-то интересно, рекомендую перейти по ссылке ниже под видео. Еще о признанке поломки сервопривода говорит такой симптом. Если из-под торпеды слышно какие-то странные звуки, жужжание при открывании и зажигании, тогда с большой вероятностью можно сказать, что причина – это поломка сервопривода. Как сервопривод чинится, есть об этом много видео на YouTube и на этом тоже не буду останавливать. Как вылечить сервопривод, ссылку оставлю ниже, под видео. Или если она не лечится, тогда можно ее купить даже на Алиэкспрессе. Для каждого автовладельца диагностирующее устройство – это незаменимая вещь. Всего за копейки можно купить автомобильный диагностический сканер. Ее легко можно подключить, и с помощью вашего смартфона или компьютера вы будете знать все ошибки и проблемы о своем автомобиле. Вам не придется каждый раз идти в автосервисы. Разница между профессиональным дорогостоящим сканером и обыкновенным дешевым сканером в том, что профессиональные сканеры умеют работать и сканировать разные марки автомобилей, а обыкновенные сканируют только автомобили ограниченного производства. Поэтому во время выборов диагностирующего сканера в описании нужно обратить внимание именно для каких автомобилей, и с какого года производства в машине они работают. Ссылку на магазин оставлю ниже, в описании под видео. И наконец, об еще одной причине, если с одной стороны тует холодный воздух. Тут причиной может быть термодатчики внутри печки, которые определяют температуру. Причина не только уж часто встречается, но нужно учесть, что такая проблема тоже существует. И диагностировать можно только с помощью компьютера. Нужно найти программы группу, где именно отображается, какие данные передают эти датчики в бортовом компьютере. И если какой-то из них подозрительно, Тогда нужно думать, что причина именно это термодатчик. Например, если в машине установлено под торпеды четыре такого датчика, и программа показывает, что три из них показывает в салоне 25 градус, а четвертый 2 градус или 45 градус, это уже сомнительно. Наконец еще причиной может быть блок, клапанов климата. И такое устройство устанавливается, например, на автомобилях Audi. Иногда достаточно разобрать это устройство и почистить клапана. А если не помогает, тогда конечно лучше менять. И вот хочу попрощаться с вами. И прошу друзья, если знаете еще какие-то причины, пишите в комментариях ниже. Подписывайтесь на наш канал и ждите новые видео.